Значит, все говорят про Agile, но не совсем понятно, как его внедрять, потому что Agile вообще-то придумали те же самые программисты, которые не для людей придумывают методики, и если в Википедию зайти и посмотреть, что там написано про Agile, то не совсем понятно, как это на деле использовать. Однако системная работа пропитана Agile. Я покажу только три ключевые тезиса. Они не из словаря, это наша вольная интерпретация, но она позволяет гораздо проще понять, к чему же, собственно говоря, этот Agile ведет. Первое – смотрим глазами клиента. Второе – результат каждую неделю. И третье – самостоятельные команды. Как вы понимаете, смотрим глазами клиента? Даем то, что сейчас нужно клиенту. Отдаем, что ему сейчас нужно. Ключевое, мы должны понимать, что ему сейчас нужно, потому что есть серьезнейшая проблема, называется комплекс эксперта или синдром эксперта. Когда мы в теме больше 15 или 20 лет, мы считаем себя такими специалистами, что мы на, на клиента уже просто ну, внимание не обращаем, потому что понимаем, что ну, мы-то уж, конечно, лучше представляем, что ему нужно. Смотрим глазами клиента, в Agile это базовая культура, которая требует постоянно в душу заглядывать глазами клиента, щупать то, как он наш продукт потребляет, почему он конкретно ему нужен. Если мы дарим красивую баночку икры, мы понимаем, что ценность не во вкусе этой икры, а ценность в том, что мы даем возможность сделать удобный, красивый, запоминающийся подарок. И если мы не понимаем конкретную причину, по которой клиент купил наш продукт, мы, соответственно, его не можем на потоке продавать. Результат каждую неделю. О чем это? Законченный результат приносящий ценность, отдает команда по итогу каждой недели. Вот ключевое слово здесь приносящий ценность. И для производственников, например, бывает часто непонятно, как если я производственную линию внедряю, как мне можно каждую неделю какую-то ценность принести этот проект на три месяца. Как я могу ценность раз в неделю приносить? Это важнейшая часть культуры, мы будем постепенно ее внедрять, она определяет сознание команд, которые успевают сегодня побеждать этот хаос, эту скорость невероятно высокую перемен. Мы должны каждую неделю, быть может не конечный результат, уже готовый э, к полному использованию, но щупательный результат, результат, который можно пощупать, понять, оценить, и на основании которого можно принять решение, как скорректировать наш путь. Самостоятельные команды. Я думаю, что для вас это ближе всего. Но скажите, какой для вас самый главный критерий самостоятельных команд? Ну, Внутри одной команды могут создать ценный вот этот законченный результат. Результат можно внутри команды создавать, не обязательно всю цепочку. А почему она самостоятельная команда? Она самостоятельный результат дает. Это первый критерий. Есть еще? Ну, На неделю каждый берет на себя обязательства и их выполняет и отвечает за свои. Внутренняя, результаты. внутренняя самостоятельность в команде есть, согласен. Еще мы сюда добавляем такой фактор, что решения, управленческие решения команда может принимать без цепочки согласований со всеми окружающими командами. То есть компетенция в командах такая высокая выстраивается, чтобы команды могли самостоятельно принимать управленческие решения.